Привет всем, я с вами помощник Ну вот Мне подарили Как, -то, как, -то, как, -то, как бы сказать <laughs> Просто чтобы снять видео Ну Вот серебро и золото И вот на Ну аккаунт, так сказать Уже прокачанный Сходим на нем Ну вот сегодня я вам расскажу Что как можно получить, где животное, ну, сильно там, где. Просто расскажу. Чтобы за один гайдик что там говорят, ругаются. Ну, вы, конечно же, поймите, это же не английский сервер, это русский сервер. Они по контенту отстают очень даже далеко. Ну, наподобие очень даже далеко. 35-е обновление еще Обогу и далеко. Ну вот мы потом про животных. Изудовых. Ну этот, как всегда, с 11 уровня там получить можно. Наподобие. Давай, вы уровень, телепортируйтесь. Сюда. И далее далее, сюда. Сюда вот тут появляйтесь бежите сюда и вот тут у вас квестик будет там просто легко и просто берете выполняете берете убираете животное так, всегда по гайду тому это все просто это животное за репутацию можете купить его сейчас скажу где велика бежите вот наподобие или котель портнулись бежите отсюда сюда, сюда там дальше выбираете, я не помню точно кажется тут тут будет наподобие у вас продавец наподобие как бы животными не животными, а вот этими наподобие. там за репутацию когда вы участвуете ну вот в кумашествии там получаете за репутацию там всякую репутацию, кластик то же самое. И далее. Когда вы пойти 60 уровень, вы получаете ну, вот такого бетонца. На 14 дней. На евро он, конечно же, бесконечно. И на 32 уровне. А тут он на 14 дней. Ну, кто-то ругался на что что такое лев тот то на подобе Вот, нету такого льва на 30 уровне он на 60 говорили ну, ну человек наверное не играл на сервере и как всегда только на русском играл и понял что он на 60 говорит ну, конечно на 60 он там но это неправда на русский и английском сервере все правда там говорили даже про питомцев гайде ну но... что тут говорить тоже тут и нету их Халяву не получить так просто. <смех> <смех> ну вот. Далее, далее. Ну вот. Там подобязать Чивку. Там 6 монументов посетить. Посмотреть на них. Ну, ну вот. Города вот эти все посетить. И монументы там. Так. И получите вот еще этого питомца за тоже он тоже придет вот ну вот теперь вот про этих мелочей расскажем так можем даже вот посмотреть чьи одна должна вот про лягушку уже есть приобретен так можно посмотреть его меню бесплатно ник изменить можно сколько угодно раз покормить его угодно можно и вот он завтрак сборщик это декоративный вот 30 за достижение дается так вот это декорчика не дает ничего так где можно взять которые тоже автозаборщики Питунцы. Ну вот, они автосборщики. Рэмбл, еще один. Его вот лягушка и дракончик и конфетка. Так. Они тоже также можно купить их. Чем, что дальше, что расскажем еще? Они можно купить им еду. Сейчас я могу даже сказать, где купить еду. Или по Парье тогда. Ну, это самый мой любимый город. Так вот, Прогрузились Едем, едем Вот прямо Сейчас скажу Вот прямо тут Магазинчик Еда для 60 уровней Слишком дорога получается Можно себе обеспечить Вот животное Так покупайте, можно как можно больше штучек купить, потому что питомец иногда прожорливый бывает когда он очень частенько работает Ладно, всем спасибо так, если еще нужны будут гайды я могу еще сделать если что, предупредите меня в комментариях всем спасибо всем пока